Оль, но ну этот вопрос не относится ко мне, а к тебе больше, <смех> наверное. По поводу твоего имени Гаури. Это проявление парвати? Одно из проявлений парвати? Ох, <смех> <смех> дело в том, что а, а, достаточно плохо разбираюсь в ведической мифологии. И вот вообще, в принципе, в этой терминологии. И... А, и изначально не хотелось вообще, не было побуждения не просто брать какое-то второе имя, но и оставлять даже первое. Вот. Но потом пришло понимание, что просто надо как-то все-таки подписываться, чтобы люди могли э, найти. И первое имя понятно, а второе пропала связь с родом. Она уже не чувствуется. И поэтому фамилию бессмысленно оставлять. Ну, ее как будто бы нет просто. Вот. И этот вопрос был просто в подвешенном состоянии какое-то время. И потом само пришло это имя. Причем я совершенно не знала, что оно обозначает. И почему это вообще, говорю, что это такое. Начала искать в интернете. Так как это было... Сейчас, сейчас уже появилась более-менее какая-то информация, но когда это произошло, там около трех лет назад, фактически не было никакой информации точной. Вот, то есть там я уже даже не помню, что там написано, но тоже что-то с мифологией совершенно не очень внятно, вот что-то такое расплывчатое. Вот я и я решила дальше просто углубиться в этот вопрос. Почему именно? Потому что эта мифология не очень интересует. Да? Потому что мифология — это как, как одежда, за которой скрыта суть. Вот. И э, пришла такая информация, что это энергия, уничтожающая невежество. Вот. Это э, светлый аспект разрушительной энергии, вот, уничтожающие вот такие вот умственные загрязнения. Но это вот было как раз одно из имен Парвати. Да? Буду знать. Оль, привет. Привет. Очень рада быть здесь, как всегда. И э, хотела сказать, что в прошлый раз вот после соцанга твоего э, ну вот со мной произошло на следующее утро э, ну разотождествление ну, наверное секунд на пять, но это было самое яркое событие в моей жизни. Ну то есть это было как взрыв и ощущение как вот не знаю пять д что ли как будто бы вот э, тела нету, а я чувствую стены, чувствую мебель, как будто это я и хлопают глаза вот так, типа, ну как и такие яркие ощущения, эмоций в груди, как, ну, ну как, я не знаю, как очень ярко с чем сравнить, как, ну не знаю, влюбленность, но очень еще мощнее, не знаю, как объяснить. И тут же там через 5 секунд включился ум. Хочу в этом остаться. Вот так. Ну как? О, а, как а как тело себя чувствует, ну, что обратить внимание? И как только обращала, ну, обратила внимание на тело, я еще, ну, еще, ощущ... ну, еще это состояние было, и ощущение тотальной расслабленности и свободы. Это так круто чувствовать не напряжение вообще. Вот. Ты просто расслаблен, и вот э, гармоничность такая, что это так тонко вроде бы. Ну вот, потом уже вот после, ну сколько вот прошло, вот уже потом вспоминала этот вот эпизод, и, конечно, забыть уже не могу, но и Зато ты теперь точно знаешь, что это есть и каково это, и это совершенно не не конечная точка, а это такая отправная точка, это такая вот маленькая, тебе такое вот приоткрылось чуть-чуть, и это со временем потом расширяется, расширяется. Чем больше ты в этом остаешься, тем это тебе открывается, как бутон цветка, показывая себя, показывая вот эту, вот, как-то сказать, многомерность, что ли, вот вообще всего этого бытия. А это только в моменте, когда здесь и сейчас, да, вот если я нахожусь, то я, ну, это возможно, потому что я это состояние же не могу никак вернуть, оно само произошло. Да. И тут это произошло только в тот момент, когда я практически уже была, э, то есть в полусонном состоянии. То есть получается, что когда я тотально была расслаблена, потому что ты самостоятельно это никак не родишь, ну в смысле оно само, то есть без своего твоего участия вообще, наоборот, лучше вообще не мешать, а то хочется задержаться, я потом, ну, ну такая у меня мысль, хочется задержаться, потом еще две секунды, вот это яркое ощущение и все, вот. ну и получается, что только, ну вот находясь в моменте здесь и сейчас, это... Путь да, только, ну, вот в плане того, что находиться здесь сейчас, да, и, и никак, ничего дальше. Не Более того, вот это вот ощущение, которым ты стала, это даже за вот этим вот здесь, сейчас. Потому что здесь, сейчас — это умственная все-таки трактовка. вот, А то, что ты почувствовала, это в глубине лежит. Это за этим. Вот. И, конечно, когда приходит такое чувствование, Такое, такое видение нужно э, вот лучше вообще расслабиться максимально, не пытаться это как-то интерпретировать, схватить. Вот. Так же, как и по прошествии. Потому что по прошествии, если сделать из этого цель, то таким образом мы будем только отдалять ну, от вот себя так это так проживание. Это, это я чувствую, и мне даже так смешно, то есть. Я как бы хочу это состояние вернуть, и я, так, знаете, такое ощущение, что как сидишь и такой напрягаешься, ты вроде, я не напрягаюсь, я так типа расслабляюсь. Ну, то есть ты сам себя обманываешь, ну, хочешь вернуться в состояние. Ну вот, да, получается, что не должно быть ни напряжения, ничего. Да, это как раз состояние отсутствия не просто любого напряжения, но и любого устремления. Потому что какое бы то ни было устремление, оно создает расстояние, в принципе, любое расстояние в сознании. Следовательно, какое бы то ни было расстояние — это дуальность, это отождествление с какой-либо точкой, между которыми это расстояние растягивается с тобой и с желанием, с тобой и с кем-то, неважно. Но отсутствие любых устремлений, мы стираем эту дальнюю протяженность внутри сознания. И за счет этого появляется возможность раствориться в том, что есть. И открывается вот такая вот действительно тотальная реальность, которая поглощает и захватывает вот это вот маленькое индивидуальное эм, окошко через которую наблюдается вся эта жизнь. В общем, спасибо огромное. Я на прошлом сатсанге, когда задавала вопрос, вот, и ты отвечала мне, я думала, меня снесет. Такое редкое чувствуется, что настолько ощущение вот этого присутствия рядом с тобой, как я ощутила. Я просто думала, мне меня сейчас со стула... Ну и вот оно как-то продлилось, и, в общем, благодарю. И, конечно же, понимаешь, что к этому состоянию ты можешь вернуться, в принципе, в любое время. Вот. Здесь вопрос в навешивании ярлыка. Вот. То есть тебе как бы приоткрылось это состояние сознания, которое ты связала с присутствием этого тела рядом с собой. Но на самом деле это твое состояние, сознания, которое тебе открылось. Вот. Создаю отчасти. Отчасти, да, создается такое ощущение, но в действительности это все происходит в твоем сознании. Оля, здравствуй. Здравствуй. А. Вот, по поводу окошка хотел спросить, ну, то, что сейчас, о чем как раз говорили, и неожиданным образом я вспомнил, у меня был момент, когда был сильный страх, он возник, ну, для меня это был как низ ниоткуда момент, но не тот страх, когда, допустим, ну, вот в далеком детстве, когда, помню, покурил травку, и был страх, ну, сильный. Ну, это страх измены, это, может быть, многие знают. Но это был не тот страх. Это был страх, когда он не связан ни с телом был, то есть я не чувствовал никакой ни боли, ничего. Но было ощущение, что я сейчас, ну, если не умру, то что-то случится, ну, в общем, что-то вроде смерти такой, накатывающей, причем такое, как тепло в голове, так, ну, подкатываю еще такое тепло в голове, и это на улице было, жарко было достаточно, но это не было, тепловой удар, то есть это ничего такого не было. Это я буквально вышел из помещения, и вот это накатывание вот тепла, и потом как вот этот страх смерти, но я как почувствовал, что интуитивно, что как принять это, то есть, окей, я это принимаю даже, но это не было решение, это было как вот а, что-то спонтанное, как вот само собой такое, не, не из мысли, а вот, ну окей, ну, будь что будет. И вот накатило это, как такая волна, и потом как блаженство Такое произошло. А, чистое, без э, каких-либо, э, ну то есть его ни с чем не, ни, невозможно было сравнить, и это было, э, ну, вот, другими словами, наверное, не смогу сказать, но чистое, то есть без каких-либо, как, ну, ощущений в теле чего-то такого, то есть как милость Божья, как потом мне возможно сказали, что-то у тебя такое было, и э, когда это накатило, я, правда, не применил позвонить после этого другу и сказать, что у меня вот там по скайпу мы беседовали. Это было во Вьетнаме, я был один. Ну, один в смысле как? Я жил там один, ну, друзья были, но по сути я был там в этот момент один. И мне вот захотелось с ним поделиться. Я потом почувствовал, что не стоило бы этого делать, а просто поддержать это состояние. Но э, это состояние длилось, ну, может быть, там, я думаю, что пару дней точно, может быть, даже больше. То есть легкости беззаботности и вот как ты сказала, вот это окошко такое, как будто бы, вот я сейчас, наверное, какая-то такая аналогия вот пробежала. Я не цепляюсь за это состояние, это было где-то, наверное, полгода назад ориентировочно, я не цепляюсь за него, то есть нет, ощущ... нет желания вот вернуть там вот во что бы то ни стало, нет. Есть ощущение, что я плыву по течению и жизнь она сама направит, сама приведет. Но, э, и вот еще один был момент, вот до этого, э, когда, э, вот встречаясь глазами с людьми, э, было ощущение, как будто не, не было, э, как, ну, был какой-то очень, какой контакт такой, то есть я почувствовал, э, что человек, которого я смотрю, это был первый сначала, вот, там, где-то, ну, чуть, чуть меньше год назад, э, которым я посмотрел в глаза, просто вот, ну, глазами встретился взглядом, что он — это я. То есть ощущение было единство, Это неописуемо, то есть невозможно словами это описать. Но потом какое-то время это еще длилось, не знаю, наверное, может быть, две-три недели. И вот таких два случая, когда вот у меня в моей жизни что-то произошло такое божественное. Э, ну, первое, что хотелось бы, может быть, спросить, если это возможно, и у тебя есть что сказать как Словно, прокомментировать, может быть. Ты для себя сделал выводы, кто есть сейчас и кого не было тогда, когда ты испытывал это блаженство? Эм... Мысли теряются. Ты сказал, кто есть сейчас и кого не было тогда, да. Не было. Смотри, то состояние вот, вот этой вот свободы, оно э, связано с отсутствием с обусловленности, с отсутствием как раз той личности, с которой ты сейчас говоришь, вспоминая, да, вот о своем опыте, или не ощущая прямого переживания. Той благодати, которая тебе открылась. Вот. И здесь вопрос того, что это всегда есть. Это никуда не уходит. Просто вопрос того, куда мы смотрим. Когда открывается вот эта вот свобода, сознание отрывается от личности от отождествления с формы, даже если могут происходить какие-то действия в мире, и растворяется, погружаясь в это вот настоящее и наслаждаясь вот этой вот радостью, простотой, вот этой вот благодатью, которая есть всегда, даже сейчас, в данный момент, и вообще, что бы ни происходило с людьми. Это есть всегда. Вопрос того, куда мы смотрим. И, как правило, люди смотрят на свою ограниченную природу. то, что они привыкли так делать. Они это делают по привычке. Плюс цепляние за мысли, погружение в мысли этому очень активно способствует не отпускание сознания вот в это вот свободное плавание когда нам очень хорошо и когда мы это понимаем мы начинаем потихонечку отрываться от вот этого отождествления и это очень похоже на то вот ам вот сознание оно по сути становится тем что воспринимает да? и когда вы что-то наблюдаете вы по сути этим становитесь то есть например вы смотрите на цветок и вы в него погружаетесь остальное не видя по такой же схеме работает вот, вообще, в принципе, внимание, это же мы можем отнести и к внутреннему вниманию, то есть когда сознание поглощено, направлено в личность, оно не видит пространство, которое наполнено благодатью, это то же самое если смотреть на цветок, мы не будем видеть то, что вокруг. Вот. То же самое. Но учитесь смотреть не на предметы, а на чистое свободное пространство. Это достаточно связано с обусловленностью, с личностью. Потому что когда вы эм, воспринимаете ограниченные предметы, направляете на них свое внимание, вы тем самым включаете эм, функциональный ум который уже по накатанной включает э, оценочное мышление. И из этого как раз и вытекает все последующее мышление, с которым отождествляется сознание. Но если мы будем смотреть не на объекты, а на чистое пространство, таким образом мы научаемся в том числе и смотреть, воспринимать объекты, но безоценочно. Таким образом мы научаемся не отождествляться с мыслями, не отождествляться вот с этим внутренним мышлением, которое делит сознание на осознающего и объекты. То, что происходит внутри человека, когда он воспринимает какие-то мысли, осознает мысли. То есть получается, вот эта зацепка, она. Я, я вот про то, что, ну, у меня вот за последний вот этот год очень многое поменялось в отношении вот того, что ты рассказываешь, да. Но есть, есть и попытки, есть и устремления, есть и желание, собственно говоря, вот как к этому о чем о чем речь. И в целом даже я чувствую, что жизнь даже чуть-чуть помогает в том плане, что, допустим, я алкоголь перестал пить вообще, то есть там уже с, там, с осени. Причем, э, ну, я так, про такие моменты, но они, казалось бы, жизненные, но они, тем не менее, я чувствую, что они как-то вот тоже помогают, цепляют. Причем не то, что я там пил, нет, это имеется в виду, что даже желания нету. И там, допустим, раньше вот э, ел... Ну, в смысле, э, все подряд, а сейчас вот больше переход такой идет, как опять же, естественно, на ну, питание, которое э, больше как э, такая цельно-растительная пища, то есть фрукты, овощи, такого Влана. Вот, как-то вот. И оно как все вместе. И получается, что даже вот э, тебя потом там знакомая подсказала, посмотри вот э, на YouTube и там еще, еще, как-то вот одно, одно за другим как-то вот начало. Единственное, наверное, что до сих пор, есть, но я не ропщу, как говорится, на судьбу, но есть то, что ум, он э, периодически, даже не периодически, он достаточно часто, когда особенно э, э, ничем не занят, я имею в виду, ну, то есть я ничем не занят, то, ну, скажем, где-то, если там, знаю, едешь долго там или э, там, вечером, вот если ничем не занят, ну, например, да, вот он начинает переводить какие-то... Ну, о чем-то своем болтать, и постоянно а, вот это вот включается, да, как, а, ну, в основном, конечно, мысли так, такого плана, что а, как, как, такой, как, такое маленькое планирование идет, то есть планирование большей частью, оно словно ум он бои, он боится остаться в настоящем, то есть, ну, с тем, что есть. И идет постоянное вот э, так, а что ты вот завтра сделаешь, ну, э, там, а что ты для этого сделаешь, а что ты для этого сделал уже. Ну, вот, казалось бы, ничего особенного, но э, то, что сейчас вот больше, это не беспокойство, но оно как-то больше всего, наверное, э, выбивает, скажем так, из э, вот этого настоящего, это вот эти как раз э, мысли. Э, э, ну, в моем предположении, то что я ощущаю, это нужно, видимо, время. Время для того, чтобы, ну, как я это вижу. Но э, я хотел спросить тебя, вот как ты видишь вот эти вот мысли, не столь навязчивые, но тем не менее приходящие. Они постепенно будут э, проходить, и, и, и, и, или или нужно, э, или можно что-то вот как для этого ну, сделать, для того чтобы их было меньше. Да, можно. Не погружаясь в них, а просто наблюдая. Здесь как раз есть такая вот некоторая ловушка, когда мы считаем, что если мы не будем что-то часами обжевывать, то проблема не решится. Вот на самом деле это не так, конечно же. И вот это вот обжевывание каких-то проблем, в том числе и каких-то планов, целей, оно состоит на 90 процентов просто по кругу одно и то же, одни и те же мысли. Совершенно неплодотворные не несущие в себе информации, которая бы действительно способствовала разрешению проблемы. В то время как информация, разрешающая проблему или ведущая вас на то или иное действие, которое должно быть совершено, она придет в любом случае. И здесь э, вопрос понимания этого. Когда ум начинает вас опять затягивать вот в этот вот круговорот одних и тех же мыслей, важно понимать, что это э, нецелесообразно не просто. То, что это беготня вот этого хомячка по кругу, отнимающая просто силы и внимание из настоящего. И когда мы это понимаем, это, во-первых, уходит на более, не становится, как это сказать, таким громким, наверное, в сознании. И со временем уходит на, как бы на задний план. Это все проще и проще, легче и легче наблюдать. И, конечно, со временем э, все меньше и меньше остается в таких вот мыслей которые являются по сути мусором, которые не несут вот именно каких-то точечных решений, а именно когда, сознание, когда в сознании повышается осознанность, возможность воспринять информацию, которая действительно разрешает какие-то проблемы или ведет вас к цели какой-то, она, наоборот, повышается, она становится более ясной. Вы ее сразу же видите, потому что нет вот этого одного и того же мусора, который вокруг нее крутится, вот в беспорядочном мышлении. Когда мы осознаны, эта информация, эти мысли, они в любом случае придут, что нам нужно сделать. Вот. И они придут даже быстрее и более ясно и четко. И не нужно бояться не думать. Конечно, если нужно принять какое-то решение, там, распланировать следующий день, можно этому уделить какое-то время, это сделать, но после этого эту тему закрыть. Вот. Не давая уму становиться э, вот этим вот хомячком э, в ролике вашего сознания. Я сегодня, когда ехала сюда, прям ощутила, что все для меня, и все идет, как мне надо. Вот В связи с этим у меня такой вопрос. Я недавно одела брекет-систему и просто погрузила свое тело полностью. То есть я уже не на фоне тишины, а на фоне вот этого как бы, болезненного шума. И вот все не могу выйти из этого как бы, состояния, потому что до этого у меня были... Такие моменты свободы, которые даже меня как-то пугали. И такое ощущение, что сейчас меня раз за решетку как бы посадило все вот это вот. Это точно такой же вопрос обращения внимания. Ты концентрируешься на этой проблеме, и она в тебе взращивается, взращивается, заслоняя вот эту вот свободу. Но сейчас, когда я услышала, уже да. так начала расфокусироваться от этого. И вот да. в связи с этим еще такой вопрос, что когда вот у меня была такая, э, э, как сказать, хотела сказать, эпоха свободы, вот, то межлист, межличностные отношения между мужчиной и женщиной. У меня муж, но вместе с тем, э, с этой свободой, я получила возможность э, как бы быть открытой для других, в том числе для мужчин. Э, ну, как открытой так, ментально скажем. И у меня прям пошла такая волна любви. Э, взаимодействующим со мной мужчинам. И потом это как-то стало пугать, что думаю, как же у меня же муж, если я, значит, так себя веду, как это отразится на нашем браке. И вот эти вот как-то мысли, опять-таки, меня от свободы оттянули. То есть насколько это все вот так волнообразно. Погружаясь в вот эту вот свободу, которая есть, в принципе, в свободу сознания. Конечно, сознание отрывается от концепций, от каких-то рамок и ограничений, которые раньше были в нем. И здесь вопрос внутренних отношений с тем человеком, которого ты называешь мужем. Если есть действительно любовь, то ты никогда не, не захочешь смотреть на других. Понимаешь? Если это действительно вот эти вот э, глубокие межличностные отношения, в которых двое становятся одним. Ну, поменять бы я их не хотела. Почему? Отношения. Потому что удобно. Здесь да. исключительно тебе решать. Вот. Но нужно понимать, что всегда следует оставаться честной. И не только с собой, но и с человеком, который рядом с тобой. Ну а как вот такие у меня мысли, что для каждого своя э, доля правды? То есть, ну, наверное, здесь, да, про честность. Это про глубину отношений. Дело в том, что когда действительно вот встречаются те люди, которые подходят друг другу как два пазла, то там нет места ни третьем, ни четвертым, ни пятым. Нет места. И если это место вдруг находится то, значит, нет вот этих вот глубоких, значит, это не глубинное искреннее чувство. Значит, это действительно какое-то чувство не любви, а привязанности, удобства. И опять же, ты сама должна понимать, насколько это... Внешнее взаимодействие, может быть, это просто стремление получить с другой стороны внимание и какое-то просто поверхностное внимание, и какое-то в действительности никакого глубокого притяжения к другим людям и нет. Ну да, это так вот легко и весело, скажем так. То есть здесь вопрос в первую очередь того, чтобы быть честной самой собой и внутри себя понимать, что в действительности тебе нужно, почему то с этим человеком, почему тебя вдруг стали интересовать другие люди, вот, вот просто задаваться такими вопросами. Но это не может быть такой интерес, как посмотреть именно на настоящего человека. Ну то есть не какие-то твои такие выдумки о нем. Ну как тренировка что ли, чтобы видеть людей, а не свои проекции на него. Ну, Как-то так. Здесь, скорее вообще вот весь этот вопрос, вопрос смотрения точки смотрения. Понимаешь? Вот в принципе эта проблема создается из твоей личности. Но если ты перемещаешь внимание на смотрящего, то, в принципе, такой проблемы не возникает. И, а как мы видим, ее и нет. Потому что в дальнейшем твоя жизнь сложилась таким образом, что как только ты начала смотреть налево, у тебя сразу же эта свобода ушла. То есть, опять же, Нужно смотреть, как использовать, как мы воспринимаем вот это вот открывшееся чувство свободы. Теперь я поняла, спасибо. Это не единственный ответ. То есть этот ответ, он намного более многогранен. И это всего лишь просто при открытии одной из, там может быть, э 10-15 ответов, которые в действительности могут быть в данной ситуации. И ты не должна упираться ни в один из них. Конечно же, понимая, что это чувство свободы, оно никуда от тебя не ушло. Даже если на тебя надели брейкеты или что-то там еще у тебя как-то изменилось. Во внешнем виде, я не знаю, тебя в прихмайшерской постригли не так, как тебе хотелось. Просто ты стала переводить свое внимание с этой чистоты свободы вокруг на вот это вот чувство дискомфорта, тем самым его увеличивая и закрывая вот эту вот свободу, что с легкостью ты можешь сделать и в обратном направлении. И увидишь, что это чувство дискомфорта, оно отходит на дальний план, все дальше и дальше выставляя, наоборот, на передний план вот это вот чувство свободы внутреннего. Вот, Оль, родился вопрос, как, ну, когда вот про цветок разговаривали сегодня, что когда ты любуешься цветком, то ты весь... Ну, вот в этом находишься, да, в этом внимании. Но э, как научиться видеть то, что за рамками цветка? Потому что от, очень отвлекают красивые объекты. Вот, я очень люблю картинки рассматривать, вот, э, ну, цветы, всякие там вот, красивые вещи. Вот, но э, почему, как вот видеть... То, что не обладает, ну, физической какой-то, во, во всяком случае, может, я пока просто этого не вижу, картинкой. Вот видеть это, смотреть на это, а не на ограниченный объект. То есть, эм, а это может произойти в момент, когда ты рассматриваешь? Это все всегда и... с тобой происходит. <с> это не просто может произойти, а это всегда с тобой происходит. Вопрос, эм, ведь пространство, оно всегда есть. Ну, да. Ты без него не можешь ничего воспринимать, по крайней мере, в физическом мире. Ну хорошо, ну а почему тогда внимание цепляют какие-то вот объекты или картинки? Такова или... природа ума. Он ищет за что зацепиться, чтобы это потом отобразить внутри себя и пускать по кругу. Ну а как же сосредоточить свое внимание то, что за рамками вот этих объектов? Вот как раз на чистое вот это пространство. Может, я не так выразилась? Ну вот ты сказала, что обратить внимание на чистоту, на... на то, что за цветком находится. Ну, я так просто прицепилась к цветку, просто чтобы легче было это описать. Вот. Но вот любование цветком происходит, ну, или там чем бы то ни было. Вот. А э, тем, что не имеет, ну, на данный момент пока что какой-то физической формы, или визуальной, или аудиальной, или еще какой бы то ни было, вот. Как этим научиться, любоваться, что ли, или погружаться в это? Дело в том, что в данном случае никогда не было никаких подобных практик. Даже не могу ничего посоветовать, никогда ничем. Просто это происходило всегда естественным образом. Это просто вот... вот стоит цветок, стоит бутылка. И ты выбираешь, куда смотреть. Ты вот в данный момент можешь посмотреть на бутылку, а можешь на цветок. А можешь на небо. Но все равно это же отвлекает. Это же такие объекты, которые имеют форму, имеют цвет э, и все остальное. И, и, Дело и в том, мысли да, много, да, что чем больше ты будешь смотреть на небо, тем меньше тебя будут отвлекать какие-то ограниченные объекты. Именно на небо. Это метафора. Можно и на небо. Можно и на небо. Понятно. Здесь вопрос того, чтобы научиться видеть суть, суть да. которая стоит за любой формой. В том числе и формой физического тела. Научиться понимать, что за любым физическим телом в действительности стоит. Что стоит за теми формами, на которые мы, в принципе, смотрим, даже как бы неживы. Погружаясь в распознавание этого, мы в корне меняем вообще восприятие жизни мы начинаем э, по-другому воспринимать, по-другому действовать, по-другому реагировать. Нас уже намного меньше начинает что-то ранить, что-то отвлекать, что-то раздражать. Потому что мы понимаем, что в действительности всё вообще все живо. И здесь же вопрос эм, корня эгоизма, который расцветает там, где человеку кажется, что эм, он абсолютно ограничен и абсолютно нет никакой внутренней связи с миром. И человеку кажется, что вот в этом вот внутреннем ограниченном мирке он может э творить, как бы, да, творить какие-то такие вот мысли, которые вытекают потом в непорядочные допустим действия, э скрываясь, скрывая это от мира. Вот. Вот когда у человека есть подобная установка, подобная вера, в конечность своей формы и в разделенность с окружающим миром как раз здесь и цветет пышным цветом вот это вот отождествление. Вот. Но когда человек, к чему это все? Когда человек понимает, что все взаимосвязано, что в действительности все одно, что в действительности все мысли, они имеют вообще одну природу, один корень здесь пропадает просто желание творить вот какой-то такие вот э, злые мыслишки как бы скрытые от окружающих, когда мы понимаем, что в действительности вообще все открыто, все не просто открыто, а все взаим взаимосвязано на очень глубинном уровне. Здесь у человека действительно из глубины существа зарождается такая, не просто стремление, а потребность отдавать, дарить, любить, проявлять милосердие. Когда мы видим и распознаем единую основу всего. Над этим стоит поразмышлять, потому что не все сейчас пока еще понятно из того, что сказано, но я знаю, что когда я это буду прослушивать, мне почему-то в записи, когда вот я нахожусь на сатсангах, это одно. Ну, не, не всегда происходит понимание каких-то вещей, но когда я прослушиваю в записи, даже те вещи, которые я слышала на живом сатсанге, то происходит более глубокое вот понимание. Ну да, на ментальном уровне ум, вероятно, более активен, и появляется возможность... Именно на интеллектуальном уровне это как-то разложить на полочке. Но в конечном итоге нужно понимать, что эм, вот эта вот концептуальная информация, она вторична. Она вторична. И э, главное оставаться вот в этом вот покое. Это, конечно, здорово, когда нам приходят какие-то глубинные понимания, осознавания. Но это придет в любом случае, вне зависимости от того, будете вы сейчас стремиться за что-то, вот, за, за какое-то слово зацепиться, чтобы его там понять. В данном случае лучше, наоборот, все отпустить и вот просто наслаждаться этим покоем и тишиной. И потом, впоследствии, если потребуется, то придет и понимание, и осознавание. Вот, потом я еще заметила такую интересную вещь, что ну, мне редко сейчас получается выбраться на сатсанг, потому что я именно в выходные работаю. Вот, но иногда я принимаю решение не выйти ну, на работу да, осознанно, вот, а все таки сходить на сатсанг. Вот, и вот, вот это вот принятие, то есть и он уже начинается в момент принятия такого решения. То есть, когда я уже вот определила, что вот эти выходные я точно пойду на вот. И вот как-то вот уже начинаются изменения, вот, вот прямо в этот момент. И вот, ну, как правило, я это ну, не прямо накануне определяю, а где-то там в течение нескольких дней до этого. вот, И все эти несколько дней уже происходит как будто бы подготовка, что ли? Потому что настраиваешься. Ты настраиваешься на эту волну, но ты точно так же можешь настраиваться на эту волну. И даже если нет сатсанга ближайшего, ты просто начинаешь погружаться вот в эту глубину. Но я... Ты точно так же можешь погружаться и в обуденные жизни. Я понимаю, о чем речь, потому что я практиковала ну, рейки всякие такие практики. И я знаю, что совсем не обязательно присутствовать. Ну, это, конечно, и желательно, но это всегда доступно. Но всегда доступно в это погрузиться. Главное намерение и вот четкое понимание, что для чего. Вот. То есть, ну, я вот именно сегодня осознала, что если вчера мне еще казалось, что эм, сацанг начинается с дороги, то есть, вот, даже несмотря на то, что я там опоздала сильно или еще что-то, ну, как бы Мне казалось, что он вот начинается уже, вот, когда ты едешь туда. Но по сути, вот, по дороге вот сюда, я поняла, что он начинается именно, когда ты принимаешь решение туда попасть. Вот. И так во всем. То есть это я просто как... Ну, в большей степени. Вот. И потом вот еще такой вопрос, который мне почему-то вчера образовался, поскольку мы тут находимся на Кропоткинской, тут Привезли мощи святого Николая, вот, и родился вопрос. И я сама там не была, как бы, но просто слышала, что я телевизор тоже уже не смотрю, от знакомых слышала, что вот сейчас разговоры ведутся, и, собственно, есть такая информация. А чем, собственно, но ну, святой человек отличается от, от, от просветленного от личности? Вот, вот мне просто интересно понять. Отсутствием отождествления с эго. А больше ничем, потому что основа вся та же. Основа вообще всего та же, что у там какого-то святого человека, что у стола. так. Потому что основа всего — это сознание. Хорошо, что меня не слышит, толпа, которая там стоит. 8 километров. Эм. <свят> <свят> ну, просто мне показалось, что это одно и то же. Ну, то есть, ну, или я ошибаюсь? То есть, что святое, <свят> что просветленное, мне кажется, это одна природа. Или я ошибаюсь? Только что, сказала, что природа все. <свят> На самом деле. И э, вопрос просто... глубины восприятия. Если у стола нет возможности воспринимать истины, вот, то э, у какого-то человека может быть такая возможность ввиду некоторых обстоятельств. Вот. И таких людей принято называть какими-то определенными ярлыками. Вот и все. Но сознание одно. И видение происходит в одном поле. Вот и Вопрос восприятия. Нет, но ну я имею в виду, может быть, я не понимаю даже сама своего вопроса, но просто мне интересно вот что понять. То есть вот люди, которые приходят, например, на сатсанки, да, и люди, которые приходят вот к мощам вот святых, вот, соответственно, и те, и другие ну, что-то получают. Вот, и у меня такое ощущение, что ну, в данном случае как бы мы получаем даже больше вот, в какой-то степени. Вот или я что-то не то сказала. Не буду нарываться. Просто вопрос веры, во что человек верит. В том числе. Но дело в том, что э, в конечном итоге насколько э, человек настроен и что он, зачем он пришел. И э, исключительно э, очень уважительное отношение к, к религиям в принципе. Потому что во всех религиях э, раньше можно сказать так, не, не очень была знакома с какой-то из них именно. Хотя меня покрестили в раннем детстве, хотя родители и не были верующими. Не знаю, почему-то так произошло. Вот. Но никогда не была погружена глубоко в какую-то религию. И стало такое небольшое побуждение знакомиться с различными религиозными конфессиями уже после реализации. Просто, вероятно, для какого-то набирания, может быть, интеллектуального вот этого инструментария, не знаю. Вот. И видится во всех религиях суть. Конечно, она очень здорово спрятана и надежна, но все об одном. И абсолютно принятие и уважение в принципе, религии, несмотря на то, что как бы считается, что это окольный путь дальний и так далее. Всему свое время. И это также э, работа, это должно быть, на, может быть, в определенный период жизни какого-то человека. И вопрос того, зачем люди идут туда или в одно или другое место – и если эм, к мощам идут в основном за исполнением желаний, к сожалению, если бы люди шли к мощам за и просили осознание себя, тогда очередь была бы в тысячи раз меньше. Но это было бы замечательно, если люди бы осознали, что в действительности достойно их желания и достойно их устремления. Ради чего люди готовы стоять 12 часов? Ради удовлетворения своих эгоистических побуждений и желаний? Вот на что люди пускают свою жизнь, свою энергию, свои силы? Если бы они всю эту силу пустили бы на устремление внутрь, насколько бы намного счастливее стала бы жизнь людей, намного свободнее? Насколько люди бы действительно устремились жить в мире с друг с другом, а не воевать, заботиться друг о друге? любить друг друга, а не э, быть вот этой вот белки, белкой в погоне за, как, за каким-то желанием или целью, которая в конечном итоге всегда присуща личности. Потому что именно желания являются двигателем ума. Поэтому, когда человек устремляется к к себе, когда он стремится э, познать суть того, что он видит, что он наблюдает. Он действительно раскрывается для этого мира. И становится не только сам счастливее, свободнее, но и делает такими других людей. Совершенно открыто, безвозмездно и э, не деля на своих, чужих там, и так далее, не думая, что за это сможет потом получить, а что нет это и есть как бы, действительно вот это вот, эм, по сути, счастье. Не когда, не когда мы стремимся к удовлетворению чего-то личностного, когда мы начинаем автоматически бояться потерять, не достичь, а когда мы уже счастливы и эм, удовлетворены тем, что есть, когда мы открыты, когда мы начинаем давать. Тогда мы видим, как жизнь нам в ответ еще больше. Это точно. Я тут наткнулась на свои э, бумажки, э, ну вот где я обычно перед Новым годом, но у многих есть такая практика, что перед Новым годом там как-то анализируешь весь год и. Э, закладываешь программу там на следующий год. но ну, во всяком случае, многие такое практикуют. Вот. И я тут нашла очень древние такие бумажки свои. Вот сначала это был просто список материальных объектов. Вот. Потом, и он так был каждый год практически. Вот. До того, пока я не начала там заниматься всякими энергетическими практиками, список резко поменялся, но ну, с того момента. Но это тоже были такие объекты, они уже не такие материальные, но все равно... Вечная жизнь, просветление. А вот в этом году у меня просто не было вообще возможности уединиться и как-то вот успеть подготовить этот список. И я поняла в 12 часов, ну когда там типа я еще... Вот, кстати, это был последний, когда я смотрела телевизор в этом году ну, вот в каникулы практически, вот эти новогодние, я понимаю, что я сажусь за стол, а у меня нет никакого списка желаний. И я такая, ну, ладно, пусть все происходит так, как должно происходить. Вот, и как-то вот... И так спокойно, что вот не дергаешься, там что-то пишешь, суетишься, как-то так легко вообще, когда нет вот этого вот списка. Нет, они, конечно, потом образуются, но... Вот, вот для меня вот новогодний период ⁇ это вот такой вот. на китайский Новый год. Это дело в том, что люди даже не понимают, насколько желания привносят напряжение. Очень много напряжения. Потому что правильно сформулировать, чтобы их там... Как-то записать. Ну, вот, э, да и... дело не про это, дело в принципе, про желания, в принципе, которые люди преследуют. Потому что что происходит, когда мы что-то хотим? Мы отвергаем настоящее. Мы говорим жизни, мы говорим настоящему, что эм, мне недостаточно того, что ты мне даешь сейчас. Я хочу вот это и вот это и вот это. И когда ты мне это дашь, тогда я буду счастлив. Сделаю такое одолжение тебе жизнь. Вот. Это коренное заблуждение, ведущее в действительности к несчастью. Несчастье, которое есть, по сути, просто неудовлетворенность, затмевающая вот эту вот чистоту, простоту и радость настоящего. И вот это вот вечная погоня и стремление за чем-то, оно держит сознание вот в таком вот напряжении все время. В напряжении достичь чего-то. Вот это, вот, это как натяжение какой-то струны, действительно, от себя настоящего в будущее, к этому желанию. И вот это вот натяжение, оно как раз и держит в напряжении, которое препятствует вам почувствовать наполненность и вот эту вот тотальную гармоничность того, что уже есть. Наполненность, глубину. И если кому-то кажется, кто-то считает, что не может глубоко погрузиться в настоящее, посмотрите в себя. К чему вы в действительности стремитесь? Что вы хотите? Может быть, у вас э, крупным планом какая-то идея фикс? которая затмевает это настоящее, конечно, как вы сможете в него погрузиться, если у вас э, у вас жестко работает концепция, что вы можете быть счастливы только на Бали? или только когда с вами определенный человек рядом. А когда этого человека нет, то вы уже сами себя ввергаете в пучину печали. Это то же самое желание. Быть с другим человеком. И если вы не можете расслабиться в настоящем, если вы не можете в него окунуться, им насладиться, посмотрите, чего вы хотите. И то, то что вы хотите, к чему вы стремитесь, именно это и является вот этим вот препятствием к погружению. И здесь очень важным является тот момент распознавания эм, природы желания, которое в вас действует. Начиная от просто заниматься погружением в себя, заниматься познанием, исследованием. И это может быть начиная от рассмотрения вопроса, кому действительно это нужно, а это нужно всегда только Личности, которая не удовлетворена настоящим. Потому что вы как со, вам, как сознанию, в настоящем не нужно ничего. Вы уже счастливы здесь, вам ничего не нужно. Эта Личность, ум, толкает на поиски чего-то чтобы ни в коем случае не остановиться в настоящем, не раствориться в нем. Вот. Начиная от рассмотрения такого вопроса, кто на самом деле этого хочет, заканчивая рассмотрением вопроса, а что мне принесет достижение желаемого? Насколько истинным будет вот этот вот результат? Как много свобода он привнесет в сознание достижение этого результата. Потому что если мы посмотрим глубоко, мы увидим, что любое удовлетворение желания, оно на самом деле порабощает сознание. Когда мы получаем то, что мы хотим, мы вместе с этим получаем и страх это потерять. Поэтому, если вы чего-то очень сильно хотите Настолько, что не можете расслабиться в настоящем И его оценить по достоинству Задайте себе вопрос А что вы хотите? А зачем? И кто это хочет? И изучение этого вопроса Не будет обозначать, что вы должны сесть В абсолютном бездействии в этой жизни, вы можете продолжать точно так же действовать. Вы можете продолжать идти к своим целям, но это уже будут не незыблемые цели, без которых вы просто пропадете и не сможете дальше жить. Это будут лишь такие намётки и штрихи условные, которые при которых пропадет э, стремление заполучить это, а останется лишь наслаждение процессом пути без привязки к результату. Понятно, спасибо. А вот еще последний такой вопрос, несколько другого плана. Ты все это думала, как не забыть следующий вопрос? Нет, я, нет, я на так самом деле учился. просто... Ну, я хотела его озвучить, потом я просто передам микрофон, потому что я потом забуду про него. Я наоборот, я забываю вопрос. Вот Ездила к родителям, и редко удается с ними пообщаться вживую. Вот Они в другом городе живут. И я пыталась им... Потому что они у меня последнее время очень... Ну, затюкали, что за сатсанги, что за ретриты, потому что у меня было где-то месяца полтора практически еженедельных сатсангов и ретритов. Вот. И ну, все как-то так закрутилось. И в общем для них это слово даже папа у меня ну, у него такой энциклопедический склад ума. Он достал англо-русский словарь и узнал, что ну, и посмотрел, что такое ретрит, что что там означает это слово. И одним из значений этого слова там была психиатрическая больница, что-то в этом роде. Вот. И он говорит, ну, все понятно. <laughs> То есть почему-то он уцепился, а уединение там был еще один смысл. То есть если вот англо-русский, вот открыть словарь и вот посмотреть, ну, там же несколько значений обычно указывается. Вот. И, ну, в общем, как они даже послушают. О, вот здесь вот мы сделаем небольшую паузу, потому что вчера про, психи... про психиатрию тоже вопрос: с точки зрения, сразу хочется расставить точки над для скептиков, которые считают стремление к познанию себя психическим отклонением. В психологии есть такой термин «самоактуализация». Ее вел очень известный и уважаемый психолог Маслоу. Вот. Всем, кто интересно, может об этом почитать. Так что на уровне признанной эм, науки, так сказать, психология — это что? — Наука. — Наука. Да, — Гуманитарная. Вот. Есть такой термин «самоактуализация». Вот. И всех, кто пытается поставить какой-то диагноз в стремлении человека достичь высшей точки развития своего, вот. вот этих людей можно отправлять на изучение психологии, если им нужны какие-то термины научные и доказательства. <смех> вот, и они почему-то ни в какую, то есть я включила отцан, который мне больше всего нравится. Ну, то есть я его даже у себя на страничке разместила и часто его слушаю. Вот, и я его включила, я думала, мама так, ну, будет радоваться за поделиться. Решила меня". поделиться. А она говорит, мам, а она, у меня поэт, она у меня поэт и художник, и она говорит, во-первых, я не понимаю, почему Человек постоянно употребляет одни и те же слова, стилистически как-то это вот странно звучит. Я говорю, мам, а ты не обращай внимания на слова, вообще слова здесь не главное. Человек сам не понимает, почему он, в принципе, употребляет слова, рассматривая этот предмет. Ну, в общем, мне не удалось. А, мне удалось, в принципе, заставить маму послушать сатсанг, но она мне сказала, больше мне такое не предлагать. <смех> вот, и как вот родители убедить, что, <смех> ну, не то, чтобы как-то их приучить, ну, приобщить к этим сатсангам, но хотя бы, чтобы они, ну, не злились на меня, что мне это интересно, и что я хожу и посещаю. Ну, прям секта, для них это секта все. <смех> О, к сожалению... <смех> <смех> Такову стои общества, что все, что не вписывается в общепринятые рамки, называется каким-то страшным словом. Поэтому ты не можешь их заставить что-то любить или что-то не любить, чем-то интересоваться или чем-то не интересоваться. Тем более, когда речь идет о познании себя. Для этого действительно должна быть внутренняя зрелость, для этого должно быть некоторое перенасыщение опытом, когда нам уже надоедает страдать, когда мы уже не, не понимаем, почему испытываем одну и ту же боль, да, вот какие-то повторяющиеся ситуации и так далее, когда человек уже пытается из этого выйти. Но это не всем доступно, очень многим, эм, очень многие удовлетворены тем, что есть в своей погоне за деньгами, там, обретением каких-то внешних статусов социальных. Вот. Поэтому не нужно насильно никого никуда тащить. Да не насильно, я просто хотела им показать, вообще, чтобы они понимали, что такое сатсанг. Вот. но папа вообще Для этого должна быть внутренняя зрелость, чтобы это понять. Папа сказал, что не грузи меня и вообще со мной старался не общаться в эти дни. А мама из вежливости послушала, сказала, ну я просто спать хочу, я даже ничего не хочу. Мне Я, конечно, выдержала эти 50 минут, но больше такое мне не предлагали. Людям не интересно, когда появляется такое пространство, в котором отсутствует возможность думать. Они говорят, что даже... Поговорить с тобой стало не о чем. Это не надо. После этого. После просмотра. Спасибо большое. Кто хочет Здесь вопрос. вопрос просто принятия точки зрения, какой бы она и ни была. вот. И ты с этим в любом случае столкнешься, потому что с другими людьми ты взаимодействуешь где угодно. И на работе, и, может быть, просто какие-то подруги знакомые. И здесь эм, нужно понимать, кто просто готов к этому путешествию вглубь себя, открытию вот того, как все есть на самом деле. А кто, кому достаточно довольствоваться тем, как все есть. И кто эм, хочет оставаться, быть, вот, как все, вот, в этих вот, общепринятых рамках, кто боится из них выйти, потерять опору под собой из этих как будто бы незыблемых концепций общественных. Проблема в том, что люди просто не боятся быть не такими, как все. Вот. «А что обо мне подумать?» И есть вероятность того, что даже, может быть, и мама или папа твои внутренние могли бы быть предрасположены к этому. Но эм, сразу же появляются мысли «А что обо мне подумают?» «А вдруг я буду выглядеть в глазах соседки вот какой-то не такой?» Когда этого я думала о своей дочери, что она вот чем-то там не таким. Вот, вот это вот оценочное мышление, оно обратно и возвращает на место ячейки вот вот, в общественном строю левой-левой. Нужно это понимать, нужно не бояться быть как все, но и не навязывать свою точку зрения. Понимаю, что для восприятия это должна быть зрелость, конечно же. А можно вот в продолжение? А, уже ушло, ну я про себя, уже ушло вот это желание а, навязывать. И единственное осталось, наверное, что-то подсказывать близким. Ну реально, вот желание такое внутреннее. Но даже оно уже такое ну, редко появляющееся, даже там к маме, допустим, э, ну так, уже, э, но, уже этого нет. Но э, есть появилась какая-то вторая сторона этого, она заключается в том, что вот э, сейчас, э, ну для примера, приехал, просто пожил вместе с ней, ну вот у меня родной человек один остался, по сути, по жизни она. И так сложилось, что вот вернувшись, вот с Азии, начал, ну, она предложила, вместе пожили, и прошло какое-то время, ну, достаточно долгое, там, наверное, месяц, может быть, чуть больше, и начала возникать такая ситуация, когда ну, вот мне хорошо становится вот в связи со всем моим вот этим называем это опытом, оставаться одному, и, ну, если, допустим, раньше было там желание, э, даже вот в, в плане отношений, там, если у меня не было никого, то есть, ну, с кем я э, был в отношениях, то для меня это было, наверное, не совсем нормально, то есть я искал этих отношений, но искал, в смысле, оно само собой как-то получалось, что я вот желал этого, желал, там, видеть там красивую женщину или там, Допустим, возникавшие отношения в смысле беседы, вот, она как-то сразу наводила на мысль, а почему бы не извязать отношения и так далее. То сейчас это шло настолько, что хорошо просто одному. То есть, и порой вот, в отношении я к чему вел, в отношении с мамой она меня периодически начала спрашивать: а, ну, с тобой все в порядке, с тобой все хорошо. Потому что ты молчишь порой, ты ничего не говоришь не. Ну, то есть ты какой-то вот. Причем. Слишком вот... спокойный, удовлетворенный. Да, то есть. У тебя же не все в порядке в жизни. У тебя нет вот на список. Там даже знаешь, как получается, что, допустим, даже вот с утра, вот, видясь, да, вот это вот привет, там, или там Доброе утро, да, сказать. Я порой даже вот не говорю, а я ощущаю ее, я, допустим, взглядом встречаюсь, и для меня это уже достаточно. А она, допустим, видит, что я ничего не говорю, и начинает тоже как будто молчать, думая, что я словно как против нее. Ну, то есть вот эта асоциальность. Хотя я и говорил, что, мол, ну ты скажи сама доброе утро, я тебе с удовольствием отвечу, но у меня нет такой потребности, допустим, говорить какие-то порой шаблонные какие-то вот слова, не потому что я этого... Ну вот, то есть это, это потому что я не чувствую, что они э, душевность какую-то несут, это нет контакта как такового, э, А наоборот, я чувствую обратную реакцию у себя, когда я говорю какие-то шаблонные вещи, ну не всегда, но именно вот в отношении, допустим, с близкими людьми, вот, вот, вот например, с мамой, да, э, не говоря вообще ничего, я гораздо ближе ее чувствую и сильнее. И это для меня словно важно стало. Ну, то есть важно в том плане, что внутренне я ощущаю близость. И она словно манит вот, э, вот этим. То есть, э, здесь это... еще вопрос того, чтобы лишний раз тебе просто не, не вступать в разговор. Потому что не вступая в разговор, ты сохраняешь свой вот этот покой. И ты еще отчасти поэтому... Так, да, да, такой, это настолько... действительно, действительно, это происходит, что при взаимодействии особенно с самыми близкими родственниками нам особенно тяжело сохранять свою осознанность, даже если это может быть какой-то поверхностный разговор, но происходит вовлечение. Трудно сказать, вероятно, это вот какие-то связи вот на этом обусловленном плане, которые вот таким образом влияют на затягивание сознания. Вот эти вот все. Это был опыт, Вот ты права, да, вот начала говорить, может быть, я вот уже почувствовал то, что ты имеешь в виду, это как опыт, я имею в виду опыт, когда вот все вроде бы гладко, хорошо, да, и мне хорошо. Ну, наедине с собой это как-то не очень хорошо звучит, но просто вот быть. Но при этом, да, когда вот, будучи в этих, чувствуя вот эту, вот, допустим, от мамы, да, вот это отношение, ну, умственное, да, вот эти вот выводы, как вот она говорит что-то, вот выводила постоянно разговоры, и это словно вот как проверка идет такая, что, ну, не проверка, а как такой жизненный опыт, который помогает со временем, словно как такая духовная мышца, накачивается и не вовлекаться вот в это, оставаться вот этой. Но это, кстати говоря, да, происходило, потому что наш последний разговор с ней, но ну, последний я имею в виду, когда она еще даже ничего не сказала, я уже понял, что она хочет, чтобы я уехал. Uh, ну, то есть его уже настолько в тягость стало вот это молчание мое, и я бы Хотя, в принципе, ну, мы контактировали, я там много подумал, uh, что-то вот помогал, но ну, вот, ну, не в этом дело. И вот этот uh, последний разговор, когда он, uh, mm, ну, вот, произошел такой достаточно... То есть у нее был импульсивный, то есть она там и чуть ли не плачет, то есть а я в, этой, в эти моменты с, uh, то есть не вовлекся на все сто в в ее вот это вот, а словно это было как вот на какой-то процент, условно говоря, там на 50 процентов, ну, там я наблюда... наблюдение у меня оставалось того, что это все ну, как фикция, то есть вот то, что вот сейчас настолько оно даже было немного смешно, что ли, или, или как-то вот было вот ощущение, а, то есть она даже вот мне говорила с такой, ну, с, с эмоциями, с э, какими-то, да, с, с интонацией, соответственно. А я даже порой чувствовал, что я не мог отреагировать настолько же, хотя раньше для меня, наоборот, я тоже эмоционально достаточно человек, я тоже с ней э, в беседах, ну, и не только с ней, вот. А был, ну, смотри, это... вот эта вот вся, как бы, проблема эпопея, которую ты описываешь, ты понимаешь, что это все происходит не с тобой, а с твоим умом? Вот все, о чем ты сейчас говорил. Ага, Насколько да. это в действительности важно, уделять этому такую силу своего внимания, которую ты уделяешь? Да, уже не столь важно это было. Вот я чувствовал как раз вот эту неважность. Может быть, вот да, ты права. То есть вот здесь как раз все было. И вообще вот в принципе, если это касается к рассмотрению как раз того момента, когда наш мыслительный диалог зациклен на прошлом, потому что он всегда цепляется за какие-то такие негативные ситуации. Вот. И здесь в первую очередь требует рассмотрения тот вопрос, кому это привязано. И вы увидите, что это все, всегда привязано исключительно к вашему уму. То прошлое, которое с вами уже произошло, оно не может быть привязано к вашему сознанию. К вашему сознанию... В кавычках привязана только настоящее, которое вы проживаете в данный момент, где бы ни находились. И, исследуя этот вопрос, вы понимаете просто нецелесообразность, нецелесообразность мышления в прошлом, видя, что этим мышлением вы просто подпитываете ум. Затмевая сознание, которое не может полностью, многогранно воспринимать проживание настоящего, в то время, когда внутри у вас разворачиваются вот баталии, какие-то из прошедших событий. И в конечном итоге это абсолютно в себе ничего не несет, ни разрешение проблем, ни, эм, ничего, кроме как вот такого вот негативного осадка. То есть это абсолютно бессмысленно. И когда вам в следующий раз захочется вспомнить что-нибудь плохое, вспомните о том, что в этом нет никакого смысла. И если вы чувствуете вину за какой-то свой поступок, просто пообещайте себе больше так не поступать, и все. Этого достаточно. Не нужно часами в подробностях вспоминать там какие-то ситуации. Если вы чем-то недовольны, отпустите это, как прошедшее. Вы в любом случае это уже никак не можете поменять. Это уже прошло. И, опять же, все, что вы можете сделать в какой-то прошедшей ситуации, это просто рассмотреть того, кто в ней заделся, кого что-то затронуло. И опять же мы увидим тот самый ум, который не нуждается в нашей подпитке, который, по сути, в основе есть просто концепции, которые ограничивают сознание. Вот что такое ум. Это концепции в сознании, проводящие, можно так сказать, некоторую линию персонажа, проживающего жизнь из прошлого будущего. И все это находится в такой коробочке из концепций «Кто я как Личность? Какое у меня прошлое?». Но это всего лишь концепции, которые могут жить благодаря сознанию, понимаете? Первичное сознание. Первоосновой является сознание. Ум — это эм, как некоторая бумага, на которой вот что-то записано. Она не является, он не является самосущей природой. Именно самосущей. Первичное сознание и только сознание достойно того, чтобы уделять ему внимание. Раскрывая, высвобождая сознание от всех ложных концепций, вы освобождаете свою жизнь от раздражения, злости, непринятия. Не только других, но и себя в том числе. Потому что во многих случаях действительной проблемой, является именно принятие себя, когда человек внутри себя считает себя несоответствующим мнению окружающих. Но это все всего лишь мыльные пузыри на афоне неба чистого, свободного. Вопрос того, чтобы не погружаться в эти мыльные пузыри, становясь вот этой вот кашей, которая там переливается. А погружаться в чистое пространство, которое без вот этого мусора Всегда свободно и счастливо, радостно, просто по той причине, что не нужно никуда бежать, что не нужно никуда стремиться, что наконец-то все дома, что нам больше не нужно что-то, чтобы ощутить абсолютную любовь и радость. Когда мы действительно становимся сами этим, спасибо за поддержку. Что у нас со временем? Давствуйте, Оля. Просто такое, вот вы говорите, что желания не нужны, а один мой знакомый учитель говорит, что на каком-то этапе нужны желания и правильные желания. Это немножко не, не коррелируется с тем, что говорят другие духовные учителя, там вроде пападжи, парни, пападжи и и остальных. Нужны ли желания на самом деле? Может быть, действительно, пока вот мы не освободились, э нужно себя самоактуализовать, самореализовать на каком-то вот, э материальном уровне. И пройдя вот эти, вот скажем, кармические уроки, уже идти вглубь. Это не является обязательным в рамках... Одной конкретной жизни. Ты понятия не имеешь, какой в действительности опыт несет твое индивидуальное сознание. И эм, э, в действительности, насколько ты всего уже достигала, имела и добивалась. Поэтому это совершенно не является обязательным э, условием чего-то достичь в этой жизни, прежде, чем осознать свою истинную природу. То есть, если нет желания, то это нормально? Конечно, это нормально, и это э, очень хорошая почва для распознавания вот этой вот свободы, которой все наполнено. И если мы говорим о э, пользе некоторых желаний, то лишь с той точки зрения изначальной подмены желаний э, к устремлению материальных благ мы подменяем более тонкими желаниями, очищая тем самым вот. Но в конечном итоге и эти желания также должны быть отброшены. Но не полностью, там есть такая очень тонкая грань в виде оставления внутреннего устремления на постижение себя. Но, тем не менее, отказа от желания как от цели достижения. Спасибо. Короткий вопрос, в связи с этим возник. Вот я говорил про сыроедение, и оно как-то само в жизнь вошло в мою, но тем не менее, это как желание, я чувствую осталось. И хотелось бы спросить у тебя То есть, насколько это прям вот как таковое ну, желание эго, что ли, я не знаю, а от ума, идущее, или же это вот я сам просто не могу разобраться, или же это как Я, возможно, ощущаю это как ну, желание упростить существование этого тела, в том плане, что ну, вот, внутреннее желание есть такое питаться, допустим, там, там, двумя-тремя фруктами в день. Ну, не сейчас, потому что сейчас я еще у меня есть такое, как ну, я много ем, и хочется, в смысле, тело просит. Вот, но тем не менее, есть устремление какое-то, вот, что э, в дальнейшем, э, как вот я просто сейчас очень много видео, поэтому смотрю ну, от э, людей, которые питаются, вот, допустим, только фруктами, да, уже там буквально 2-3 фрукта им достаточно в день, ну и даже, в общем-то, попадаются видео про параноидов, в которых, ну, в принципе, я в них верю, что люди пьют воду, и этого достаточно, для них уже, то есть, ну, они пришли Но к этому. Но это не является... порноедение, не является залогом осознания истины. Нужно это понимать. И если вы стремитесь к парноедению ради достижения себя, то вы рискуете только усилить ум. Вот этим вот насилием над телом. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным и понимать, что э, если вы отказываетесь полностью от пищи, у вас автоматически не появится никакое тело э, света и так далее. Что в большинстве случаев, наоборот, э, есть риск укрепления эго за счет... Там дело в том, что при отказе от пищи, Действительно, высвобождается очень большая энергия, которая затрачивается на переваривание. На самом деле так. И незрелое сознание, оно просто не знает, как эту энергию управлять, куда ее пускать. И эту энергию захватывает энго. Вот и все. И, эм... и мы получаем обратный результат. Поэтому всему свое время, и не нужно чрезмерно как-то насиловать свое тело, если к этому нет действительно внутреннего искреннего побуждения. Есть как раз только вот внутреннее искреннее, потому что нет желания вот этого заполучения, да, есть только вот сейчас в данный момент просто вот как, просто я ощущаю это как одну из последних своих привязок что ли, возможно, она не последняя, но я ощущаю как, ее, как сейчас основную, потому что мне и так хорошо по жизни, то есть я ощущаю себя гармоничная, без желаний, без... Вот, единственное, что осталось, это, наверное, вот, э, вот как таковая, вот, э, как сказать, э, ну, как похоть, что ли, я не знаю, как ее еще назвать, именно к пище, потому что, э, да, ну, вот это вот ощущение вот такое, потому что ни, ни к чему другому, то есть все другое именно гармонично ощущается, то есть... Желание не... наслаждаться вкусом? Ну, в принципе, а, отчасти возможно. это э, вообще естественное проявление жизни, по сути. Ты здесь проявляешься через эту форму, чтобы нюхать, чувствовать, осязать, смотреть. Вот. Ну, да, смешивать вот разные. Я сейчас просто обалдею от э, того, что раньше для меня казалось абсурдным, допустим, там магазин иду, там вот, раньше для меня фрукты, овощи, ну так можно там яблочко, там бананчик взять, да? а то сейчас вот, заходя там, в какой-нибудь отдел, да, где фрукты, овощи, я просто как наркоман чувствую, что я, ну вот проходя, ну в хорошем смысле проходя мимо там каких-нибудь фруктов, вот я начинаю их нюхать, ощущать запах, я понимаю, что вот вот я сейчас этого хочу, то есть и вот и к еде также, когда делаю какие-то там либо коктейли, либо еще что-то, то есть для меня это как а вот на данном, сейчас это как, ну, больше, чем даже, ну, как увлечение, может быть, или даже больше, чем увлечение, вот как такое желание вот прям наслаждаться этим. Да, конечно, когда наша пища становится чище, мы способны ощущать более глубоко и вкусовые, как-то сказать, Вкусовыми рецепторами в том числе. И здесь эм, хотелось бы обратить внимание нисколько именно на сыроедение, потому что это достаточно э, все-таки индивидуально. Вот. В данном случае, на данный момент, действительно есть побуждение есть в основном только сырые фрукты, овощи. Вот. Но, например, раньше такого не было. Вот. И даже сейчас э, это не является какими-то такими строгими рамками. Вот. И говоря о пище, самое главное, что следует заметить, это э, отказ от употребления химии. Вот это основное самое главное, что действительно э, засоряет тело, и некоторым образом, как это все таки не грустно и не странно звучит, влияет на качество ума. Отягощая. Поэтому в первую очередь, если не нужно прям совершенно себя загонять в какие-то рамки сыроедения и так далее, если к этому нет внутреннего побуждения. Но первое, на что следует обратить внимание, это вот именно... Отказ от этой химии, потому что она очень здорово засоряет не только физическое тело, но и энергетическое, что также является неотъемлемой частью всего строения, всего того, что существует, Энергетии, энергии в том числе. Да, ну, подход у меня в данном случае очень достаточно грамотный. Уже, ну, как сказать, я действительно, как вы говорил, очень много информации уже почерпнул. И э, химия уже давно исключена из рациона. Единственное, осталось там, может быть, ну, там вот иногда, ну, это вот в плане перехода еще моего. Просто я ставил рыбу, э, допустим, там яйца. Вот. Ну, не не готовлю готовы, ничего такого. Вот. А единственное осталось, наверное, вот... Э, как, как сказать, то есть словно, словно цепляние такое за, за еду. То есть вот нет доверия, когда вот, допустим, я вспоминаю свое детство, да, когда вот я, будучи в деревне, в основном детство прошло и проходило, и ну, не было озабоченности едой как таковой. Ну, съел там что-то там раз побежал там ну, гулять и так далее то сейчас вот есть словно вот ум, ум цепляется за то что ну как же ну вот тут как-то по полочкам пытается все разложить все сделать как-то более-менее ну слушая как сказать советы по питанию да вот ну грамотные уже советы на самом деле но без, без преувеличения скажу вот там ну, Таропат с многолетним опытом. Вот его сейчас слушаю. Там у него очень-очень много выпусков есть. Вот. Но осталась вот эта вот привязка именно к ну как вот, к некому как, порой, распорядку, да. Вот или, допустим, там ешь и понимаешь, что вот такой жор находит, когда начинаешь с одного чего-то, да, там в каком там фрукте или овощи. вот и вот начинается значит больше больше больше и уже пока вот желудок не да вот это вот стремление за наслаждением вкусом оно обратите внимание в каком случае появляется появляется в том случае если мы употребляем тот продукт который очень любим который нам очень нравится и избежать того, чтобы все это есть, есть, есть, можно очень легко, просто исключив этот продукт. <свят> <свят> вот и все, потому что ты никогда не будешь э, много есть того, что к чему ты ровно относишься. Да? Вот, что, к чему у тебя такое ровное отношение, например, там яблоки, апельсины, ты съешь именно столько, сколько тебе нужно. Но если это что-то вкусненькое... <свят> то мы можем съесть очень много. Вот. И, соответственно, те продукты, которые вызывают <смех> у нас повышенный интерес, вот. нужно просто понимать, что это э, что-то особенно вкусненькое. И этому давать альтернативу из полезного, которому мы просто физически не захотим есть очень много. <смех> вот и все. еще желание есть не навредить телу, потому что начинала когда переходить на строение, не знала многого и переход был, скажем так, безграмотный, потому что многие срываются, уходят и там возвращаются и к джанк ну, фаст-фуду, допустим, к тому же, да? Вот. То сейчас вот есть просто, видимо, как зацепка на то, что тело, оно, ну, как забота о теле, что ли, проявляется, чрезмерная, возможно, и вот делать все как бы по уму, да, то есть э, давать ему те, там, витамины, микроэлементы, mm -hmm. как да. говорится. Никогда не придерживалась никаких рамок подобных в пище и так далее. Хотя э, мясо вышло из употребления очень давно, еще лет 8, наверное, назад, не помню, даже уже потерял счет. Вот. Но единственное, что э, это да, должны быть некоторые, как бы, такие рамки, вот, но никогда, например, не любила каких-то жестких ограничений. Вот, потому что зачастую очень жесткие ограничения, они наоборот вызывают повышенный интерес как противодействие. А в отсутствии этих жестких ограничений и не очень-то хочется. Поэтому. Вероятно, исключительно сам для себя решает, насколько. Потому что, опять же, когда мы говорим Я сыроед, это опять же приклеивание определенного ярлыка, который не дает тебе там, я не знаю, съесть пирожок у мамы там, с капустой. Вот. И из понятно. этого уже а, какая-то такая катастрофа делается. Лейблы не вешаются. Но понимаю, другой так. вопрос если нет побуждения, есть этот пирожок. Это другой вопрос. Поэтому все очень погранично. И здесь же нужно понимать, что вот я раз затронулась от тему, что э, при всегда, если мы говорим о естественности питания, то также следует э, упомянуть о том, что всегда, когда мы переходим на как сказать, вводим новшество да, в свое питание, отказываясь от чего-либо, да, или вводя, наоборот, больше там, фруктов и овощей, всегда в первое время тело будет испытывать дискомфорт. В большинстве случаев. Вот. вот к этому нужно понимать и быть готовыми. Что в первую очередь, в любом случае, нужно применение некоторой силы воли. Вот. Потому что ум пытается э, пере, э, по старой дорожке бегать. И для этого нужно некоторое время, чтобы он отв, отвык туда ходить. Дать природе время. Я понял, да. Да. И здесь, с одной стороны, вот, допустим, изменить свое питание — это искреннее внутреннее побуждение, за которым мы должны понимать, что тело начнет сопротивляться. Вот, И нужно некоторую такую стойкость проявить. Раз, раз уж мы коснулись темы питания, тоже ну, возник такой вопрос. Хотела поделиться небольшим опытом. Я была на 10-дневном ретрите с человеком, который уже на протяжении 10 лет ничего не ест и не пьет, вообще не пьет. Вот, этот человек Виктор Трувиану, он по всему миру ездит и делает 11-дневные процессы. Когда я как-то случайно на него наткнулась в интернете, вернее на ролик, ну, о том, что вот есть такие бритарианцы, так называемые, которые не употребляют ни пищу, и даже воду, то есть в моем сознании это был просто переворот, что... Ну, как-то люди... Ну, ладно, без, без еды еще могут не жить. Я сама часто практикую световое питание. Я, ну, уже четыре года практикую, но это, я его периодически практикую. То есть на несколько дней ухожу просто в питание светом, водой. Вот. Но... Э, ну, как бы на воде еще я прекрасно понимаю, что это спокойно можно сколько угодно находиться сколько ты себе разрешишь. Но вот чтобы без воды... Вот. И мое сердце так откликнулось, что я попала на этот ретрит, все обстоятельства так сложились, что ну, какое-то чудо произошло, что я на него попала. И, и более того, меня -то сразу резко заинтересовала тема наедение. И, в общем, я думала, что я вот попаду туда, и я перестану есть что-то. Да? И уже мысленно прощалась с едой. И когда я попала на этот ну, ретрит уже непосредственно, нас там не так много было, всего 10 человек, вот, и он нам сразу сказал, что я здесь вас не собираюсь обучать параноедению, потому что все, все кто это делает, это чистой воды коммерции, потому что истинный переход на проноедение он случается естественным образом, вот как, как с ним это произошло, что вот он и в 4 года мог ничего не хотеть есть. Просто родители были обеспокоены и пичкали его едой. Потом у него в 17 лет это случилось. Просто не хотелось ничего есть, тело не требовало. Вот. И ну, если будет интересно, посмотрите Виктора Трувяна. Ну, я вообще, как бы если уж так заделать чье то любопытство. Вот. И, и, и вот после этого 10-дневного ретрита у нас там просто были тоже процессы, связанные с отсутствием еды. То есть там было... Три дня на соках, три дня без еды и без воды, и три дня потом опять на соках. Вот. И когда я приехала домой, э, ну и уже можно было что-то есть, я начала как будто бы заново знакомиться с едой. И вот даже вот ну, там, через несколько дней сыр попробовала, который я обожала, ну, люб люблю сыр. Вот. И я подумала, это как пенопласт какой-то, <laughs> или хлеб там, ну что-то вот как бы... А какие-то, наоборот, вызывали восторг. Но я, собственно, это к чему сказала? К тому, что человек, будучи на таком вот опыте непосредственно, я не про себя, а про вот того, кому я была, даже вот такие люди рекомендуют, чтобы все это происходило естественным образом. Вот. ни в коем случае не гнаться за вот этими вот концепциями. Ну вот, что вот там, то же самое, сыроедение, там, еще что-то. Вот, разрешить себе исследовать. И если этому суждено случиться, пронаедение случится. Точно так же, как и осознанность, точно так же, как и просветление. Вот все, что я хотела по этому поводу сказать. Нужно понимать, что пища воздействует на тело. И с той точки зрения восприятие э, этой реальности через органы чувств тела, это имеет все-таки влияние. Конечно, имеет. Потому что загрязненное тело, оно просто не позволит э, ощущать ряд возвышенных, э, как сказать ощущений, да, они уже не эмоции, а вот чувствования. А вибрации, может быть, да, да, такое внутреннее уже высокое чувствование. Но с другой стороны нужно понимать, что э, все это касается только тела, которое есть только инструмент. Вот. И к нему надо относиться достаточно легко, без фетишизма такого, <смех> без эм, фанатизма в еде, занятии спортом, там еще чего-то. И то, что действительно способно раздвинуть границы вашего восприятия, это только вы сами в настоящем осознанием того, что есть. Это действительно то, что раскрывает каждое индивидуальное сознание, как цветы. И уже на фоне этих раскрытий естественным образом может прийти и что-то еще переход на прану. Или, например, в данном случае стала бегать через день по 4,5 километра. Раньше было не заставить. Вот так вот происходит. Это позволяет осознанию притянуть к форме. Иначе нет вообще никакого побуждения что-то делать. Или хочется сесть и вообще идти. Но, тем не менее, Опять же, нужно понимать, что все, что должно быть сделано, оно будет сделано. И это как раз и является той точкой, когда мы эм, отдаем свою личную волю да, на, эм, в дар жизни. И когда это происходит, происходит слияние личной воли и высшей воли. И когда это слияние происходит, как раз здесь мы говорим об отсутствии желаний. Потому что мы принимаем все с благодарностью, все как высшую милость, все, что с нами происходит. И мы просто не видим, не видим той несправедливости, при которой жизнь, как высшее проявление, нас чем-то обделяет, когда мы устремляемся еще к чему-то. Мы понимаем, что э, все о нас настолько заботится, что настолько... Все пространство наполнено живостью, самой жизнью. Что здесь просто нет эм, места какой-то несправедливости или случайности. Что все настолько взаимосвязано. Все настолько... Эм, настолько открыта по отношению э, к любого рода вот каким-то таким взаимодействиям. Здесь никто никому не может желать ни зла, ни обиды. Это все лишь интерпретация ума. Жизнь в действительности просто такой вот чистый цветок. И все, что нам остается, это принять с благодарностью эту возможность осознавать этот цветок и наслаждаться им. Все, на сегодня все, спасибо.